Приветствую вас, друзья, подруги, на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами еженедельный прогноз на камнях под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». Итак, дорогие мои, давайте заглянем в будущую, в эту в данную неделю и посмотрим, сбудется ли то, что вы хотели бы, какое-то событие. На повестке момента огненные знаки зодиака — это Овны, Львы и Стрельцы. Итак, дорогие мои огненные, сосредоточьтесь на, на какой-то теме. Начало недели даст э, открытие у многих из вас темы любви. Э, тот, кто не познакомился, может познакомиться, а тот кто глубоко в отношениях может разглядеть какие-то новые хорошие положительные черты в своем партнере также начиная со вторника у вас начинается энергичный период этот хороший период для общения с людьми для ускорения каких-то дел для выполнения каких-то обещаний и вообще Скажу так, неделя счастья. Вот много счастливых камней, каких-то неделя счастливых стечений обстоятельств. Карта, карта, господи, извиняюсь, камень луны тут лег. Это, с одной стороны, может быть, счастье такое, когда вам кажется, что вообще все получилось, на самом деле чуть-чуть что-то недополучилось, но этот камень лунный, он относится также и мама материнства родительства то есть и дети возможно вас чем-то порадуют также центр недели может дать вам какой-то интересный толчок нового решения в теме работы в теме деньгодобычи как я говорю вот тут такая тема у кого были проблемы со здоровьем они будут отходить на задний план вот скажем вот тут так и подсказка от кассандры на три дня недели понедельник понедельник сохраняя и чужие интересы, и свои интересы, ищи золотую середину, и не вступая в конфликты, в какие-то разногласия с людьми, власть придержащими. То есть это и начальство, и бюрократы, и полицейские. Среда. Среда. Среда может быть больше надейся на мужчину, чем на женщину, и... И сильно не перенапрягайся, даже если идет большая энергия и такое ощущение, что можно сразу 100 дел сделать. Не делайте 100 дел, а делайте только 20. И суббота, суббота. вот суббота может дать какую-то провокацию. Если вы пойдете в компанию, то может быть оставайтесь самой собой, самим собой. И старайтесь расшифровать чужие шутки, я бы сказала так. И обрати внимание, обратите внимание, смотрите карта родственников, детей. То есть вот эта тема подтверждается. Возможно, родственники вас обрадуют какой-то хорошей новостью. Вот скажем так, если вы, баб... вы мама со стажем, вам могут сказать, что вы станете бабушкой. Ну, как вариант, да? То есть вот такая тут интересная тема. То есть на этой неделе обязательно обрати внимание на родственников, а может даже хотя бы на выходных позвони. Вот такая тут вам история на неделю. А теперь прогноз на камнях. Для наших уважаемых земных знаков зодиака. Наших прагматичных, земных, земляных, как я их называю. Ну, давайте посмотрим, что тут у вас есть. Тема любви почему-то на заднем плане. Если какие-то трудности у кого-то, если кто-то вступил в период сложности с людьми, с любимыми людьми, тут надо посмотреть, тут надо вам проявлять терпимость именно вам, потому что вас штормит, вас несет вперед, вам даже хочется разорвать, может быть, отношения. Но я не советую рубить с плеча ближайшие три месяца, дорогие мои, все земные земляные. Это тут отдельно, уже как астролог говорит. Потому что тут какие-то подвохи, подножки слишком сильно у вас еще в цент, ну, сильно в ваших в тригоне в этом сидит Лилит, то есть демон, и он дает провокации на ваше неправильное поведение для потери чего-то важного и дорогого вам. Итак, неделя. Первая часть недели дает большой рывок для каких-то материальных усилий для каких-то физических усилий возможно даже в центре недели мужчина вам чем-то может помочь скажем так на границе интересный камень лег то есть понедельник возможно надо что-то да, разрулить или позвонить и что-то объяснить человеку которому вы что-то должны а вторая часть недели более плавная, более такая монотонная, я бы сказала. И еще мне нравится, что, возможно, на прошлой неделе, вот входя в эту неделю, вы оставите позади какой-то какой страх и более... Как сказать, смело пойдете в эту неделю. Я вам советую идите более смело и не зажимайте. Могут быть внутренние такие страхи в нужном каком-то важном деле. Как всегда напоминаю, если какие-то личные вопросы, то, конечно, обращайтесь ко мне на личную консультацию и подсказка от Кассандры на три дня недели. Понедельник день каких-то возможных перестановок, перестановок изменений. День, когда надо правильно пазл сложить, я бы вот так сказала. Вот к этому моменту относится и что-то из прошлого. Как только вы закрываете какой-то должок из прошлого, у вас открывается дорога очень сильно, открывается активно дорога в будущее к вашим целям. Среда. Среда. Ну вот сказала, что может энергия или что среда вот может так энергия разгуляться, но также в среду я бы советовала мам, не важно кто вы мальчик или девочка. Я бы вам советовала сильно не психовать самому-самой и не вступать в серьезный очень спор с представителем мужского пола все-таки. Да? И может быть какие-то резкие телодвижения, не, прыг... ну, не, не прыгать, не скакать, осторожно э, все, что связано э, с машинами, электроприборами и суббота. А вот суббота может дать вам нагрузочку в теме каких-то деловых тем, деловых моментов. И может быть кто-то захочет отдохнуть, но что-то, это для тех, наверное, кто что-то не разрублил по прошлому. Какой-то хвостик тянется и возможно в этот день придется что-то доделывать. Ну или... Или, может быть, вас начнут посетить, посещать какие-то идеи, начнется внутри такое брожение, какие-то вот, может, даже необычные идеи, связанные с вашей деньгодобычей и с какими-то материальными возможностями. Рассмотрите, продумайте. Если очень такая аферистическая и такая на грани, на грани, может быть, стоит отбросить. И обратим внимание на этой неделе. Смотрите, чертик, чертик будет качать, будет вот качать в центре. Чертик будет подзуживать и говорить: иди на хами ему, на хами, чтобы у тебя потом были сложные какие-то отношения там с коллегой или с начальством. Иди под хами, иди пошути так, что человек не поймет твою шутку. То есть держим ушки на макушке. Теперь, ох, уезжал камушек. А теперь, дорогие мои, воздушные знаки зодиака, это близнецы, весы и Водолеи, конечно же. Для вас, для вас мой прогноз тоже. Итак, загадайте какое-то событие на данной неделе. На данной неделе начало может дать яркую влюбленность. Потеря собственного чувства защиты, какого-то самозащиты, когда человек влюбляется и башку снесло, как говорится. Да? Возможно, даже каким-то боком это и немножко служебный роман. Тема с большими каким-то выигрышами, с большим получением денег, с большим, когда знаете, снег на голову. Это и это нет, тут этого нет. Но тут очень интересно, что. Вторая часть недели даст возможность в чем-то поменяться, в чем-то начать изменения. Может даже это тупо кто-то начнет ремонт делать. Ну, допустим, нач... ну, первый шаг это мы идем, допустим, едем обои покупаем. Ну, вот так вот, как бы первый шар закинуть, да. Также вторая часть недели дает вам... Какое-то романтическое отношение, какие-то ситуацию романтическую через друга, подругу. Возможно, если вы одинокие, возможно, вас друг или подруга захочет с кем-то познакомить, что тоже очень возможно. Или очень хорошая поездка куда-то, поход, поездка с другом или подругой. Вот как-то так вот тут вот заложено. И... Посмотрим подсказки от Кассандры на три дня недели, понедельник. Э, понедельник, день провокационный, немножко. Можно вот влюбиться и в бестью, когда бошку снесло. Вот такое. День чертика немножко. Среда. Среда. День, когда кто-то вам начнет жаловаться. Но вам самим я не советую жаловаться, и вам самим в этот день не надо участвовать в сплетнях. Может быть, в этот день хорошо купить билет на какой-то театр или вот на какое-то зрелище концерт скажем так и суббота суббота суббота начинай меняться можешь что-то и в себе поменять можешь цвет волос поменять можешь можешь задумать поменять машину давайте еще раз посмотрим что по субботу да по субботе то есть какой-то наперед, наперед, возможно, ситуация за эту неделю вас подвигнет каким-то новым видением своего будущего, скажем так. И подсказка на неделю. Обрати внимание, с кем ты встречаешься. Смотрите, очень все равно актуально. У вас точно две встречи на, вот я вижу важные на этой неделе. Но просто вот важное событие ⁇ это встреча. Вот так, видите, два глазика. Это такая карта. Мы это прогнозируем на астрологических, и на малых русских. Вот малые русские дали нам такую интересную карту, которая называется «Два глазика». То есть это встреча «Глаза в глаза». Помните, песня такая есть. Вот такая история. Как всегда напоминаю, если какие-то личные вопросы, пишем сразу в WhatsApp слово «консультация» или «консульт». А теперь прогноз на камнях для наших уважаемых водных знаков зодиака. Итак, дорогие мои водные, сосредоточьтесь на какой-то теме, если вы хотите, чтобы какое-то событие произошло на данной неделе. Ох! Ну, скажу так, на данной неделе очень многое зависит чисто от вас, чисто от человеческого решения, без каких-то там найти Смотришь себя, чувствуешь, как сердце велит, в ту сторону и идешь. Возможно, в начале недели вы получите подарок. Подарок в качестве подсказки или реально подарок. Вот тут интересно, может быть, какой-то подарок, связанный и с рабочей темой, с вашим рабочим местом, скажем так. То есть, если вы что-то недопонимали, как подарок, что-то получите или вы как в подарок получите очень доброжелательное отношение как какого-то из коллег к вам и вообще эта неделя мне нравится тут камень богатства выпал камень такой я его называю мистический мистический камень на нем цифра 3 такая как я просто тут прописала, но она там в камне вот прям есть, да, в изгибах камня. То есть мистический подарок, то есть мистические ситуации, которые вас продвигают, продвигают и двигают. Ну, скорее всего, очень хорошо, конечно, рыбам и рака, а скорпионом немножко через тернии к звездам, потому что скорпионом сейчас. И лето напряженное по аспект, аспектам. Там и Сатурн аспектирует, и уран долбит, как говорится. И вот мы, скорпионы, дорогие мои, мы это лето очень под прицелом. А июнь-июль, центральные скорпионы э, с 1 по 10 ноября, которые родились, да, вот там сложности. Там лето, держи востром ушко, как говорится, ушки. Я вас не пугаю, я вас предупреждаю. Вот теме энергетики, ну, может быть, эта неделя не так сильно, как хотелось бы, но она от вас потребует вот именно своего человеческого сопротивления и, скажем так, упорства, упорства в каких-то целях. Не сбивайте прицелы со своих целей, не изменяйте своим целям. Тут даже демон как-то вдалеке стоит, то есть тут вы сами вояете, скажу красиво, вояете свою судьбу. Судьба издалека наблюдает глаз дракона. Издалека вот судьба думает, вот правильно ли созрела ли личность, правильно ли мы всякие намеки давали, всякие подсказки. Вот как человек поступит. Мы столько дали. Иди, дерзай, бери от жизни сам, сама все. И подсказки от малых русских карт. Вот гром и молния, то есть необычно. Возможно, вас что-то раскачает, возможно, вас что-то будет раздражать. И подсказки от Кассандры. Понедельник, не попади в провокацию. среда, Среда, думай, что ты говоришь. Думай, куда ты едешь, стоит ли с незнакомыми людьми садиться в машину. И суббота. Суббота, скорее всего, не подписывай никакие бумаги и не стоит писать, писать гневные какие-то смс. Вот, дорогие мои, был такой, был, был такой прогноз для вас. Желаю вам удачи и до встречи.